Для начала надо сказать, что Тара это очень популярная система и видов карт, и видов арканов, и их описаний, и историй, и легенд существует огромнейшее количество, и по-моему. В оккультной практике нет такой системы, которая бы не занималась тара в том или ином виде. Мы знаем тара каббалистическая, мы знаем темное тара, мы знаем светлая тара, ангельская, демоническая. Существует тара друидов, тара светлой стороны, тара темной стороны. Существует даже тара рун. В общем, чего только не существует. Да, народ изгоряется как угодно, и никто не имеет права сказать, что та или иная система не имеет Оснований для существования имеет, безусловно. И если вы правильно поймете, а я очень надеюсь, что вы поймете правильно, а я приложу к этому делу все старания, чтобы вы поняли правильно, систему, классическую систему Тара, которую преподаем мы в нашей школе, вы поймете, что и другие системы также имеют право адекватно существовать, если мы будем правильно их понимать и правильно прилагать к определенной системе, к определенной реальности. Тара, которой мы занимаемся в нашей школе, называется классическим. Она работает на колоде, которая получила название колода Тара Райдера Уайта. Это классическая колода, которая Отрисована великой художницей, великой, на мой взгляд, помелый комнат свит, и обладает всеми качествами магической, и всеми магическими характеристиками, которые делают эту колоду не просто картинками с определенными глифами, а такими отображениями, которые в нашей магической практике называются порталы. Портал это такое, мягко говоря, устройство, да, пусть виртуальное устройство, которое мы будем наблюдать на картах отображения арканов, которое сонастраивается с сознанием человека, Сознание, сонастраивается через правильно простроенные и правильно сгруппированные архетипические символы. И эта компоновка архетипических символов перестраивает структуру сознания, структуру будхиального, каузального и ментального тела тех тел, которые обладают большим количеством информационной компоненты, сонастраивает их таким образом, чтобы, Частота работы сознания совпала синхронно совпала с чистотой работы портала. И в этот момент происходит сонастройка. Сонастройка на определенную частоту, которая начинает быть способным, делает сознание способным воспринимать такую информацию, такой плотности и такого качества, на которое он раньше, возможно, способен не был или был способен, но не в том объеме, которую надо для осознания или для плановой трансформации. Вот Арканы делают как раз с нами такую удивительную штуку. И чем больше, как вы сами понимаете, свободно подсознание, с которыми вы работали на первом и втором курсе, тем в большей степени вероятности сверхсознание будет готово раскрыться и взять охватить все архетипические символы, которые будут необходимы. Это все касается больших арканов Тара. Также эта же колода, колода Тара Райдера Уайта, состоит из малых арканов. И надо сказать, что именно в этой колоде, это первая, наверное, колода, в которой малые арканы получили отображение именно в картинках, в сюжетных картинках до этого момента, Младшие арканы были наподобие игровых карт, с которыми мы привыкли играть. Они носили в себе только цифровой код и код масти, но не отображали некий символизм. И вот художница, которая сделала эти карты несущими информацию, а также оккультист Вейд, который описал, эти символы по сути являются первопроходцами, первопроходцами в раскрытии перед нами системы малых аркан. Но поскольку они, работа с малыми арканами будет еще более сложной, еще более филигранной, чем работа с большими арканами, здесь мы выставляем дополнительное требование, которое каждому из вас Придется, придется соответствовать, а оно непростое, достаточно непростое. Потому что на курс, следующий курс Патар, то есть курс Малых Архан вам придется освоить и хорошо освоить курс стихий. Первый этап курса стихий умение работать со стихийными силами, а также третий и четвертый курс основного факультета, которые будут, учат вас работать с ментальным телом, то есть со словом и с умением формировать вектора намерений. И, конечно же, важно очень с четвертым курсом, который работает с первичной кармой линзы кармы 0. Это важно, да? очень важно чтобы это, этот навык у вас был, ну уж по крайней мере стихии точно. Если с четвертым курсом мы как бы можем допустить, что вы его не освоите в полной мере, то есть есть такая, такая вероятность, что все будет хорошо, да, ну, это просто было бы желательно, да, желательно для вас. Но если вы не успеваете, то в принципе большой беды в этом не будет. Но стихии совершенно однозначно, потому что основной инструмент работы на малых арханах ⁇ это быстрая активация стихийных сил и быстрое подгружение их в свое сознание. Быстрый вызов. Очень быстрый, практически мгновенный. Вот поэтому вам этого тоже придется достичь. Это сложности, которые, наверное, присутствуют только в нашей школе, потому что я никогда не сталкивалась с тем, чтобы какие-либо другие школы, работающие с системой Тару, выставляли столь жесткие требования. А все почему? Потому что очень мало какие системы, очень мало какие ордена ставят перед собой целью магической трансформации. Обычно это либо просто познавательный аспект. Да, либо познавательный аспект плюс специфическое использование арканов тар только в виде мантики, только в виде гадания. Так вот, коллеги, сразу вас предупреждаю, мантики я вас учить не буду, никто из моих коллег вас мантики учить не будет. А также просто информированность ради того, чтобы вы знали, это тоже немножечко не наш метод. Да. Информированность просто ради информированности это, наверное, глупость и ограниченность. И вот почему. Дело в том, что система арканов Тара, в отличие от общепринятого мнения, не принадлежит только лишь каббалистической системе. И вот это вы очень хорошо должны понимать. Дело в том, что система каббалистическая, система работы с древом Сефирот, не побоюсь этого слова, несколько узурпировала право толковать систему арканов Тара и систему древа Сефирот лишь как отражение каббалистической традиции. А это совершенно не так. Это абсолютно не так. И я надеюсь, я вам сумею это доказать. Просто сложилась такая традиция, что именно каббалистическая кухня описывала древо Сефирот или систему больших и малых арканов через свою терминологию, через свою мировоззренческую парадигму. И настолько мы к этому делу как бы привыкли, поток информации был такой большой, что процесс толкования и процесс принадлежности системы тара, к иудейско-каббалистической системе, как правило, не вызывает никаких сомнений. А что такое система? Система это традиция. Традиция, которая владеет неким инструментом. Если в голове есть определенная уверенность, что инструмент тара принадлежит иудейской традиции, то, соответственно, применяя этот инструмент, вы автоматически будете сонастраиваться с иудейским игрой. Чего не хотелось бы, откровенно говоря, никому вам. Это дело не советуемо. Любой проект религиозной системы в своем сознании неизбежно сделает это сознание граничным, очень граничным, безмерно граничным. И первейшей нашей с вами будет задачей это изгнать этого демона да, из своего сознания, демона граничности. Поэтому понимание того, что древо Сефирот, несмотря на то, что мы будем использовать некие термины, которые пришли к нам из каббалистики для описания тех или иных систем, не принадлежит стопроцентно этой каббалистической системе, а она есть лишь одна из многих систем, которые взялись описывать древо миров, Взялись описывать систему арканов и сделали это в избыточном, я бы даже сказала, объеме. Но они есть отнюдь не первые, не единственные, не зачинатели и, конечно же, не основатели. Потому что система арканов имеет более древнее, более глубокое происхождение, чем нам описывает эта кабалистика. Сама кабала, как описание мира, миропонимания, появилась и описана была лишь в 12-13 веке нашей эры. А первые карты появились в Европе в 15-16 веке. Но не важно, как их использовали наши пращуры, важно, что они появились в то время, которое было, было надо. Надо сказать, коллеги, что магические инструменты, любые магические инструменты, они обладают такой особенностью. Они уходят в небытие на какой-то период времени, а потом как бы ниоткуда появляются. Вот действительно, как бы ниоткуда не было-не было, и вот они вот. Магия сама решает, когда какому инструменту быть. И если он появился, значит, для этого была причина. В связи с тем, что в указанную эпоху в описываемую эпоху, никакого другого миропонимания, чем иуда не было, а любые другие считались ересью и, прочим, и прочими не очень лицеприятными словами со всеми такими же неприятными последствиями, Понятно, что никак иначе, чем через иудо систему, их толковать и не могли. Каббала она просто этим воспользовалась, и оккультисты XVII, XVIII и XIX веков, если вы знакомы с их произведениями, если вы знакомы с работами каббалистов и оккультистов того времени, это и Ангкос, известный вам Паппюс с творчеством которых я думаю, которого, я знаком, думаю, знакомы многие, и, и Тейла и более поздние Алистер Кроули, и система Золотой Зари, и Отто, и Розенкрейцеры, да, это более поздние ордена, все использовали как сеферотическую систему миров, так и арканы Тара, безусловно, лишь исключительно с описанием через кабалистику. Ребята они были плодовитые, после себя оставили огромнейшее количество описаний, книг, настолько большое, что перебили изустную традицию. Есть еще один инструмент передачи информации. Это то, что, вот, например, сейчас происходит между нами. Передача изустной традиции. от Носитель информации к воспринимателю информации, причем адресно вы и я. Один разум, другой разум, и вот это прямая связь. А печатное слово ⁇ описываемое слово. оно предполагает неограниченное количество пользователей, это как солнышко, которое распределяет большое большое количество лучей на совершенно разные головы и в какую голову все это пойдет никто не знает, кроме самого луча, а то и может быть даже и он не знает. Но один из законов, утвержденных уже как как дома да, и принимаемых магией абсолютно, это закон, который вышел пришел к нам из римской системы, системы наполнения первоосновы порядка. Он, этот закон звучит так. Чего нет на бумаге, того нет в природе. А этот же закон, его перефраз, говорит нам о том, что то, что есть на бумаге, то появляется и в природе. Поэтому чем больше описано информации в печатных текстах имеет материальное подтверждение в виде книги ⁇ Манускрипта ⁇ рукописи, тем больше, больше шанс, что оно уцелеет во времени, что оно будет иметь пролонгированную судьбу, чем слово ⁇ изустное ⁇ чем слово ⁇ передачи. Поэтому плодовитость авторов и большое количество работ позволили предположить о том, что эта традиция более истинна более правильно и более, наверное, догматично, чем любая другая, какая, какая бы то ни была. Вот. Но и наша с вами будет задача, конечно, это, это скорректировать это понимание. Ибо нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. И если есть система, традиция, которая использует некий инструмент, то почему бы не быть другой системе традиции, которая будет использовать тот же самый инструмент и третий и четвертый и пятый и все будут использовать инструмент как эффект для погружения в свою традицию, как познание своей традиции и не только ее, а еще параллельных. Или бы, если мы говорим о том, что нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, то это относится не только к инструменту, но и традиции. Если традиция, выражаясь терминологией нашего пятого курса, не является для вас целью, то есть то, что живет в теле вашей системы, а является лишь инструментом, то есть исключительно тем, что живет в живом пространстве вашей системы, то правило нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, для этого инструмента является законом, то есть основополагающим. Ибо если как только появляется предпочтение, этот инструмент лучше, этот хуже, эта традиция лучше, эта традиция хуже, то начинается и перекос в сознании. Какая-то традиция, которую вы поднимаете над собой, над остальными, будет стараться проникнуть в ядро вашей системы, заполняя собою это ядро, а ту, которую вы ставите ниже, принижаете по недомыслию, по недопониманию или по внедрённому в ваше сознание убеждению, будет стремиться перейти в мертвое пространство, являясь как бы антагонистом, врагом тому, кто проник в ядро. А этого мы ни в коем случае допустить не можем. Поэтому и систему сиферот, и карты, Арканы мы будем рассматривать не с точки зрения какой-то одной традиции, а лишь как совокупность всех традиций, которые имеют право на сегодняшний момент, в сегодняшнюю эпоху не просто существовать в ментальном пространстве человеческого мира, но и влиять в той или иной степени глубины и право включения в человеческое сознание здесь, сейчас, в эту эпоху, в это время, на этой территории, то есть на данную реальность, данный конкретный момент. И это, поверьте, не только иуда, христианская традиция. Они, конечно, занимают определенную системную роль, выполняют системную роль, но в той же одинаковой степени по отношению друг к другу. И никакая вещь в этом смысле не лучше, чем другая вещь. И не только они, а очень многие системы, в том числе и системы языческого политеизма, также вписаны в это. Систему древа Сефирот, которую мы будем с вами изучать, также будут проявлены через большие и малые арканы И мы с вами будем смотреть на эту систему с многоплановой традицией преображения многобожия в единобожие, политеизма в монотеизм. Присутствие всех в этой реальности и воздействие всех систем на эту реальность. И если у нас с вами это получится, если мы отойдем от убежденности каббалистической доминанты, то считайте, что 60 процентов дела мы уже сделали. Но если все-таки система описанного каббализма будет перекрывать в вашем сознании что-либо иное, а это случится только в том случае, если вы уже изучали арканы Тара и изучили большое количество трудов, которые все, практически все лежат на подножке каббалистики, вам будет немножечко сложно этого демона, демона из своего сознания изгнать. Вам придется постараться. Здесь техники... Первого второго курса вам в помощь и ваша собственная разумность, ваше собственное здравое мышление, воля, и самое главное, внутренний дух противоречия, который называется самость. Ярь должен быть очень важным инструментом, который убедит вас, что вы не принадлежите какой-либо системе. Что никакая из систем реальности не имеет на вас права до того момента, пока вы за ней это право не подтверждаете, причем не подтверждаете трижды. Только в этом случае она может сказать, этот человек мой, а вы можете сказать, я принадлежу этой системе. До этого момента любые подобные заявления будут считаться голословными. И вот это очень важно. Наша с вами будет задача не просто избавиться от вот этого вот рабской печати принадлежности, а система Тара поможет нам в этом, если мы будем правильно ее использовать, но и точно понимать, а какая система в большей степени является вашей, и не потому, что вы ей принадлежите по праву собственности а потому что у вас с ней есть взаимовыгодный договор как свободного человека со, свободной, со систем, системой свободных людей. И никакие другие условия, никакие другие договора не имеют права существовать, если человек подтверждает свое право на свободу, если он не соглашается носить арабскую печать принадлежности. И это наша с вами тоже будет задача, такая гиперзадача, которую мы будем с вами реализовывать на самых первых этапах, потому что без этого дали никуда. Осознать свой договор, понять, что такое договор как таковой, пересмотреть свой собственный договор с реальностью, точно понимать, кто твой наймудатель, что он от тебя хочет, и что ты должен, обязан с него получить. Выполняя договор и оставляя после себя в мире первого внимания осознанные, вменяемые, понимаемые следы, цель и назначение которых понятны не только вам, но и принимаются и утверждаются системы, с которой вы сотрудничаете полноправно. Вот это вот очень важное дело, которое помогает нам сделать именно система тара, если мы будем с вами ее использовать грамотно, именно грамотно. Если мы будем ее использовать как метод каббалистического погружения, если мы будем ее использовать как метод мантики, мы конечно такого эффекта не достигли.